Всем привет! Вы на канале «Как заработать в интернете. В этом видео я вам хочу показать два крана с моментальными выплатами на крипто кошелек Переходим по ссылкам в описании к данному видео. Переходим на сам кран. Разгадываем капчу на кране. Далее прописываем кошелек, там где написано ваш адрес. Если хотите заработать больше. Проходите короткую ссылку. Я уже ее прошел. И на этом кране можно сделать 20 претензий. И разгадываем антибота. Разгадываем антибота. Ждем 10 секунд. Вот люди в реальном времени здесь вот зарабатываются тоже. Это их кошельки. И нажимаем Get Reward так мы получаем вот такое количество сатош на фау перейдем на фау обновим страничку вот она выплата 1 миллион 244 сатоши trx и у меня осталось еще 18 таких вот претензий партнерская программа здесь 30 процентов и здесь можно собирать каждую минуту и каждую минуту можно пройдя короткую ссылку зарабатывать по одному миллиону двести сатош и второй кран который здесь неограниченный кран нажимаем вот на неограниченный кран он дает по 70 тысяч каждые 0 минут ну, нужно подождать вот 5 секундочек и он дает где-то 5-6 таких сборов. Далее, когда вы это все пройдете, 5-6 сборов, вам нужно будет разгадать короткую ссылку, чтобы продолжить собирать на этом кране. Вот, собираем свою награду. Видите, 70 тоже каждые 0 минут. И ну, вы, вы пройдете 5-6, не знаю, 7-7. И нужно будет вам обязательно пройти короткую ссылку. Сейчас я вам покажу, где они находятся. Можете просто короткие ссылки здесь разгадывать. На ваше усмотрение. Вот сверху у нас вот короткие ссылки. Их тут тоже предостаточно. Они дают, получается, по 500 тысяч сатош. Их тут очень много давайте сейчас будем выводить с данного крана. На балансе у меня получается 3 миллиона 290 тысяч. Нажимаю кнопочку отзывать. Перехожу на FawcettPay. Обновляем страничку. И вот она выплата. Два кранчика платят моментально, кому они интересны ссылки в описании всем желаю хорошего дня, всем хороших заработков и всем пока